Здравствуйте, давно не виделись. Сегодня мы поговорим про перестройку. Потому что, во-первых, недавно у нас была круглая и важная дата 30 лет с момента распуска Союза советских социалистических. А во-вторых, мне кажется, в нашем сериале про перестройку в отдельно взятой белорусской СССР. Кто не в курсе, есть у нас такой плейлист «Перестройка в БССР. Ищите». Назрела необходимость широкими мазками хотя бы обрисовать общесоюзный контекст происходящего. Просто потому, что все-таки Белорусская СССР была не совсем отдельно взятая. И все наши герои, перестроечная интеллигенция, молодые не очень националисты, вандейцы-номенклатурщики, они не столько... Здесь у нас производят какие-то чудеса, сколько пытаются использовать все, что мешками, ящиками и кучами падает на их головы из центра, из Москвы и из других союзных республик. Масштаб того, что на их головы сыплется, и они пытаются использовать, воистину огромен. Для этого можно потратить тома, на самом деле тома уже и написаны, попробую все прочитать. Поэтому я попробую подойти к этому вопросу максимально лаконично и не побоюсь этого слова в формате жвачки. Помните, была такая жвачка, love is, а любовь это. И мы зайдем точно так же, перестройка это и по пунктикам. В общем, погнали. Во-первых, перестройка это очень быстро. Это важно понимать, потому что буквально все... Действует в очень нервозной обстановке, когда буквально каждый месяц, два, ну, максимум три, происходит что-то, ранее считавшееся немыслимым. И чаще всего бывшее, ранее немыслимым. Можно и иногда даже нужно говорить о том, что предпосылки всего происходящего закладывались в седые времена Сталина или Хрущева, нужно подчеркнуть. Но сам процесс смены общественного уклада, и, собственно говоря, распада Союза советских социалистических произошел очень быстро за какие-то 6 небольшим лет. В широком смысле это с весны 1985 го прихода Горбачева к власти до декабря 1991 года. А в более узком, когда начались, собственно, структурные экономические реформы и полезли их плоды, того меньше года с 1988 -го по 1991 год. И за это время, за эти там, 6 или меньше лет, уложилось какое-то немыслимое, действительно количество очень важных, грандиозных событий. За это время уложилась очень амбициозная борьба за всемирное ядерное разоружение. Попытки экспорта перестройки в Восточную Европу, попытки перестроить отношения с этими странами восточного социалистического лагеря, на новых рыночных принципах и скоропостижный распад этого самого лагеря в результате череды бархатных революций. В это время уложилась чернобыльская катастрофа и все ее последствия. В это время началась серия межнациональных конфликтов. В 1988 году бабахнул Карабах. Я тогда был еще школотой, пришел домой, а мне говорят, где ты ходишь, в стране война. Я этот Карабах не мог найти на карте и не уверен, что родители могли, но все четко знали, что это наша страна и в нашей стране войны быть не должно. Это категорически ненормально. Буквально через год-два какие-то встречки и войны по окраинам уже перестали всех удивлять. Люди удивительно быстро привыкают ко всякому ненормальному. Начался так называемый парад суверенитетов, когда только самый ленивый не пытался возродить какую-то свою древнюю государственность. А в тылу больших матерых сепаратистов появлялись собственные маленькие сепаратистики. Молдова борется за отделение от СССР, а Приднестровье уже начинает бороться за отделение от Молдовы. Пока Абхазы воюют за свободу от грузин, грузины воюют за свободу от русских и вообще. А в тех частях большой страны, где борьба за свободу шла не так интенсивно, бурным цветом расцветает всякий разный криминал. И наивные советские граждане узнают, открывают для себя такие понятия, как рэкет, наркоманы, маньяки-убийцы мафия. Некая организованная преступность, которую наша милиция почему-то или не может побороть, или не хочет побороть. За эти жалкие 6 лет ускорение, это такие попытки потуги Горбачева изобразить авторитарного реформатора в духе Андропова, а перешли в строительство рыночного социализма. Строительство рыночного социализма, обновленного социализма, строительство обновленного социализма уже эволюционировало строительство рыночного социализма. Строительство рыночного социализма превратилось в строительство регулируемой рыночной экономики, и она уже окончательно мутировала в капитализм. Спекуляция и нетрудовые доходы за которые в 1987 году можно было конкретно сесть в тюрьму, в восемьдесят девятом году уже начали активно поощрять. И когда таким образом большую страну, которую Гитлер не осилил, удалось ушатать за 6 лет, многие очень сильно удивились. А мы-то думали, она как-то покрепче будет, но вот не срослось. Я это еще не упомянул про ГКЧП, так называемый августовский пуч. И много про что не упомянул, все, кто старше 40, могут меня, я думаю, активно дополнить в этом отношении, а мы пока продолжаем идти по плану дальше. Во-вторых, перестройка – это реставрация капитализма, обставленная как возвращение к ленинским традициям. Я думаю, все, все знают, что до перестройки в советской стране пытались строить коммунизм. Или, по крайней мере, на серьезных щах делали вид, что пытаются строить. Если вдруг кто-то не помнит, что такое коммунизм, я в двух словах на пальцах. Во-первых, коммунизм и главное – это отмена частной собственности на средства производства. Можно иметь квартиру, нельзя владеть гостиницей. Можно иметь машину, нельзя владеть таксопарком, например. Нельзя владеть заводом, магазином, парикмахерской. Нельзя владеть всем, что позволяет извлекать свой доход из чужого труда. И приносит тебе деньги только потому, что ты собственник этого всего. И это, разумеется, не самоцель, это для того, чтобы направить все те шальные деньжища, которые сейчас идут э, на понты так сказать, эффективного собственника на какие-нибудь яхты, на каких-нибудь женщин или мужчин, на мутные биржевые спекуляции или просто складываются в кубышку, чтобы направить это все на ускоренный социальный и технический прогресс для всех. На медицинное образование для всех. На науку. И, что очень важно, на постоянную модернизацию производства. Прогресс, ну, условно говоря, роботы вместо людей. Нужен не для того, чтобы опять-таки заработать эффективному собственнику на полет в космос, а для того, чтобы освободить всех, все общество от дурного труда за корку хлеба. Я тут немножко утрирую, но допустим, мы сейчас работаем тяжело, впахиваем 8 часов в день, но вот мы наработаем на робота какого-нибудь хитрого и сможем работать 7 часов, при этом делать больше и дешевле, чем раньше нам удавалось за 8. Потом мы еще чуть-чуть поднатужимся, заполучим еще одного робота и сможем 6 часов работать. Потом 5 часов. А кто-то поднимет наконец глаза, оторвавшись от этих станков и пашин, И, например, пойдет учиться. И станет талантливым инженером, который еще больше двинет вперед наш общий технический прогресс. Или станет талантливым писателем, который вдохновит всех на подвиг. И таким образом еще больше приблизит наше общее освобождение. Между прочим, в поздние сталинские времена, при всех минусах эпохи, рабочий день был снижен с 8 часов до 7. И цены не повышали, а регулярно снижали. Это был не популизм, это была концепция. Оно же логично получается. Если у нас прогресс и растет эффективность труда, товары объективно становятся дешевле. Одинаковые. А значит, мы можем не поднимать зарплату, например, для отдельных людей, а снижать цены для всех, чтобы роль зарплаты в жизни падала, чтобы человек не гнался за копейкой и за куском хлеба. То есть коммунизм – это тяжелый труд для освобождения всех от изнуряющей битвы за выживание, которую выдерживают не только лишь все. И если бы в 1985 году советским людям сказали бы, что мы от этого отказываемся и возвращаем этих хозяев, Народ бы не понял в массе своей. Поэтому так и не говорили. А говорили о возвращении, о, о перезапуске социализма. Даже речь часто шла о некой перезапуске революции для нового поколения. Вот у нас пришло новое, молодое, динамичное поколение, и мы как бы перезапустим октябрьскую революцию в более модной, молодежной и динамичной форме. И, конечно, речь шла о возрождении Ленинских традиций. Когда разрешали кооперативы, прежде всего говорили о Ленинском плане кооперации, который спрятал от народа и спаскудил злобный Сталин. На самом деле у Ленина есть работа о кооперации, и любой, кто заглянет в нее, мне кажется, очень быстро сообразит, что Ленин говорил о совсем других кооперативах. Что Ленин говорил о том, чтобы в кооперативы объединялись крестьяне, мелкие крестьяне-единоличники и кустари. Для того, чтобы в условно говоря, наработать на робота, трактор, станок, еще что-то. Повысить свою производительность труда, что хорошо вообще для всех. И таким образом, через это, познать преимущества социализма, кооперации. И Ленин отнюдь не вел речь о, по сути, частных предприятиях, которыми владеет несколько хозяйчиков-кооператоров. Но это особо никого не смущало. Тут есть отдельный интересный вопрос. Как само начальство, как сами архитекторы перестройки мыслили себе вот этот вот процесс? Как собственный заговор с целью реставрации капитализма или как что-то другое? Тут меня можно можно со мной спорить. И я даже более того уверен, что многие со мной будут спорить. Но мне кажется, что они мыслили себе это как что-то другое. То есть пропаганда, она в общем немножко работала. Про преимущества социализма знали все. И вот этих хозяева, капитализм, оно было немножко харамом даже для чиновников. Скорее, мне кажется, они видели это как возможность сделать социализм более удобным для себя. Чтобы... Какая-то невидимая рука рынка, какой-то инициативный частник латал тупо дыры в наших криворуких планах, которые почему-то с каждым десятилетием выходят все более криворукими. Чтобы ленивых, как им казалось, работяг можно было взнуздать без затеи рублем, раз уж у профессиональных идеологов, мотивировать их на подвиг идей с каждым десятилетием и с каждым годом получается все хуже. В конце концов, чтобы можно было оставить что-то деткам, что при социализме сделать затруднительно. Так или иначе, вот это странно понятое возвращение к странно понятым ленинским традициям продолжалось и временами принимало просто довольно комические формы. Я тут просто по этому случаю подрезал цитату у историка Александра Шубина из книжки «Парадоксы перестройки». Забавный пример проиллюстрировать вот это все. 29 апреля, это 88-й год, тысячелетия крещения Руси, Горбачев встретился с патриархом московским и Евсея Руси Пименом и членами Священного Синода. Он сказал святым отцам, что необходимо восстановить ленинские принципы отношения к религии, церкви верующим. Если бы священники поняли генсека буквально, они бы вздрогнули. Ленин был гонителем на церковь. Но за прошедшие десятилетия святые отцы... Отлично, освоили коммунистические лексиконы и теперь довольно кивали. Да, да, восстановить ленинские нормы. Пункт номер три. Очень важный для понимания всего. Перестройка это когда все идет не по плану. Егор Летов ошибался. Между прочим, до комичного. Вот сделать хотел утюг, слон получился вдруг, как пела Алла Пугачева в песне про волшебника-недоучку. Причем если результат плана не противоположен изначальному плану, это уже не так плохо. Может быть и противоположен. И главное, все в конце должны сделать круглые глаза, удивиться и сказать, кто бы мог подумать. План-то был хорош. Одна из первых крупных компаний Горбачева, как он только буквально воцарился на троне, знаменитая антиалкогольная компания. В стране... Пьянство. По этому поводу мы ограничиваем продажу спиртного очень сильно. Кажется, можно было в будние дни только до двух часов продавать в специальных отделах. И до кучи ограничиваем еще производство этого самого спиртного. То есть человек, средний советский гражданин, испытывал реальные проблемы с тем, чтобы купить алкоголь. Очень быстро из магазинов начал исчезать сахар. Ну, просто потому, что сделать без сахара самогон невозможно. А как бы граждане начали заполнять образовавшуюся пустоту именно им. Потом начали исчезать конфеты, потому что в принципе можно без сахара, но нужны конфеты. а Потом начали исчезать одеколоны и жидкости, совсем уже плохо приспособленные для приема внутрь. Начались массовые отравления, прежде всего, среди алкоголиков, которым было очень сильно надо. Естественно, все это пришлось отменять, но все были очень удивлены. Как же так? План-то был хороший. С алкоголизмом же боролись. В 1986 году ряд, ряду советских предприятий разрешили организовывать с западными буржуями совместные предприятия. Изначально план был великолепен. Например, все знают, что в Советском Союзе не очень умеют делать модную стильную обувь. Какую-то производят носить можно, но такую, чтобы купили на Западе, но не получается категорически почему-то. А давайте мы пригласим западных буржуев, которые, во-первых, понимают, как делать хорошую стильную обувь, во-вторых, умеют продавать ее на Западе, они придут к нам, возьмут наше дешевое сырье, наших трудолюбивых рабочих, наделают много-много стильной обуви, и мы завалим всю Европу. А мне кажется, что современный человек уже, в принципе, должен был начать понимать, что здесь не так. Где вытоптанный рынок, на который очень тяжело ворваться в Европе? Где тотальный дефицит этой самой обуви? В СССР. То есть, в принципе, как бы наиболее рациональная схема – это совместные производ... предприятия покупают хорошую обувь на Западе и тарят ее в СССР. А в СССР покупают дешевое сырье и тарят его на Запад. Однако в те времена были страшно все удивлены. Кто бы мог подумать, что так получится. Кооперативы, которые в теории должны были насытить измученный дефицитом советский потребительский рынок качественными недорогими товарами. Вот как бы план не получается, все идет в кость. А инициативный участник он набросится и на производит всякого разного. То есть на деле они дефицит многократно усугубили. И задним умом годика через два 3 все уверенно объясняли, почему это произошло. Во-первых, потому что кооперативы создавались прежде всего в сфере торговли и услуг, а не в сфере производства. И это абсолютно логично. Потому что порог входа начинающего предпринимателя в торговлю и услуги гораздо ниже, чем порог входа в производство. То есть для производства надо купить какие-то станки. Построить или арендовать помещение, наладить поставки комплектующих материалов, договориться о поставках электроэнергии в неком запланированном нужном объеме. Это сложно. А порог вход, входа в торговлю в те-то времена, он мог выглядеть прямо вот 20 маечек купил в одном месте. Пошел, стал в другом и продал 20 мальчиков. То есть неудивительно, что они делали так, и люди ломанулись туда. Итак, товара больше не стало. Но поскольку кооперативы имели право, в отличие от государственных предприятий, торговать по свободным рыночным ценам, а не по фиксированным государственным, тут как бы тоже, мне кажется, современные зрители и слушатель быстро сообразит, где они возьмут товар. Никакого оптового рынка, где начинающий предприниматель может что-то купить, заведомо создано не было. Единственное место, где он может что-то купить это государственный магазин или государственный склад. То есть товар, которого больше не стало, уходит через задний вход с государственного магазина, поступает частнику, и частник продает его по увеличенным свободным рыночным ценам. Больше не стало, стало логистически сложнее его найти, потому что он исчез из государственных магазинов, и стало дороже. А до кучи господи, кооперативы серьезно накоренили денежную систему. Советские предприятия они же все государственные, они оперировали между собой безналом. То есть перекладывание денег из кармана одного в другой государственные как бы, ну, это просто цифры на бумажке. Начинающим предпринимателям объективно нужна была возможность обналичивать деньги. Им предоставили такую возможность обналичивать в каких угодно количествах, они начали обналичивать. Через них начали обналичиваться, и денежная масса начала неконтролируемо, непредсказуемо для государства расти, разгоняя соответственно инфляцию. А кроме того, кооперативы в реальности превратились в способ, которым директора государственных предприятий обогащались, разрушая при этом и доводя до банкротства эти самые предприятия. Опять-таки, мне кажется, современный зритель и слушатель, представляет, сколько неоценимых услуг за бешеные деньги может оказать государственному предприятию кооператив, состоящий из тещи и друзей директора, например. Если директору не жалко на это государственных денег. Но вы же понимаете, что для хороших людей государственных денег не жалко никогда. Между прочим, это проблема взаимоотношения государственных предприятий и облепивших их частных лавочек стоит абсолютно везде, где есть государственные предприятия и частные лавочки. В том числе, например, в современной республике Беларусь. Но в современной республике Беларусь она отчасти купируется усилиями госконтроля и вообще государства, которые периодически кого-то сажают, намекая, что неплохо бы находиться в каких-то рамках и не терять берега. Почему так не получилось в СССР позднем перестроечном? потому что возникла еще одна гениальная идея демократизация производства и выборность директоров в результате выборов директоров в значительной степени новыми директорами стали старые директора, а только контроль сверху за ними был крайне ослаблен они же избранные у нас в теории предполагалось, что ослабление контроля сверху будет компенсировано усиленным контролем снизу со стороны трудовых коллективов но Учитывая общую ситуацию, если перед директором стоит простая задача – хоть трава не расти, хоть чуешь вам хоть тушкой, пробыть директором лет 3-5, надолго обеспечив кооператив друзей и тещи, и дальше, вот, без разницы, что будет с этим предприятием, он в принципе может найти массу способов, как задобрить рабочее самоуправление и купить его лояльность. То есть, общей проблемой той эпохи… Стало то, что те средства, которые должны были бы вкладываться в обновление производства, начали вкладываться с согласия, естественно, трудового коллектива в ударный рост заработных плат. В строительство бань, бильярдных и прочие вот такой веселухи для трудовых коллективов. Мне, кстати, кажется, что наши эти постсоветские независимые профсоюзы, они такие странные еще немножко потому, что они возникали тогда, и часто в их основаниях стояли люди, которые не могли не понимать, в чем они соучаствуют. Что их рабочая борьба, она как бы оплачена, и успехи в их рабочей борьбе оплачены, так сказать, в будущем предприятии. Но их это совершенно не интересовало. И когда вылезли все вот эти побочки, да все опять страшно удивились. Частная предприимчивость. Это же прекрасная идея. Почему все пошло не так? А рабочее самоуправление, низовая демократия, ну это же вообще как бы, ну, что могло случиться не так, как надо? При всем при этом, перестройка, это когда за все провалы, за все неудачные планы, отвечает кто угодно, кроме главного. Бытует мнение, что Горбачев был таким немножко мямлей, и что он проиграл, потому что был, может быть, слишком демократ и не умел работать локтями. На самом деле работать локтями он умел и очень даже любил. А чего он не любил, так это указание на свои ошибки и сомнений в своем большом-большом эго. А эго, между прочим, имело... Без преувеличения планетарный характер. Опять-таки, 1985 год. Человек только-только пришел к власти. Только расставил свои нужные кадры на нужные позиции. И наш Михаил Сергеевич с головой окунается в пучину международной геополитики. С идеей не просто ядерного разоружения, а всемирного полного ядерного разоружения до 2000 года. То есть вообще-то за 15 лет. Я тут небольшую выдержку зачитаю из советского заявления января 1986 года. Советский Союз предлагает, действуя поэтапно и последовательно, осуществить и завершить процесс освобождения Земли от ядерного оружия в течение ближайших 15 лет. До конца нынешнего столетия. К концу 99 -го года на Земле больше не останется ядерного оружия, выработается универсальная договоренность о том, чтобы это оружие больше никогда не возродилось. То по этому поводу скажут американцы, собираются ли они разоружаться. А что американцы могут противопоставить харизме, напору и очарования нашего молодого замечательного лидера? Придется, господа американцы. А когда все начиналось не по плану, вот буквально с первых же моментов виноваты были все остальные. Вспоминаем нашу эту антиалкогольную реформу, как на нее отреагировал Горбачев. Взявшись за дело, с неуместным рвением довели все до абсурда. Прости, а ты не знал, что ваши чиновники последние несколько десятилетий буквально за все берутся с неуместным рвением и на перегонки? А может быть, как-то стоило учитывать их давно известное вот это вот качество? И дальше все счастливое правление опять-таки было выдержано в том же духе. Когда читаешь перестроечную прессу, так, свежим взглядом сейчас, диву даешься, сколько места, времени и внимания уделено неким антиперестроечным силам, которые гадят, что та англичанка в фантазиях русских конспирологов. При этом возникает закономерный вопрос, а где можно почитать, что говорят антиперестроечные силы? Во-первых, у нас же гласность. А в вторых ну, может, они дело говорят. И выясняется, что они нигде нельзя почитать, что говорят антиперестроечные силы. То есть есть там статья Нины Андреевой известная, не могу поступиться принципами в Советской России, есть нападки местной прессы на местных же перестройщиков, за которые, собственно, и мы приклеили местной государственной прессе, ярлык к Ванде перестройки. И это нападки именно на местных перестройщиков, а не на Горбачева. При этом как бы вся эта пресса, она какими-то такими страшилками в духе, поперек дороги стоят ретрограды и бюрократы. На словах соглашаясь с решениями партии, они на деле боятся перемен, а потом пытаются всячески замедлить наше движение вперед. То есть антиперестроечные силы, это, во-первых, это не оппозиция, а некая, это скрытая фоновая угроза, которая Ответственно за все наши неудачи. То есть, если в крайне нет воды, виноваты антиперестроечные силы и сторонники административно-командных методов. А это еще один очень популярный мимасик той эпохи административно-командные методы, административно-командная система и всякое такое. Вот если вы говорите, что в стране все плохо, это потому, что вы, что что-то не получается. Это потому, что вы не умеете. Вы привыкли цепляться за административно-командные методы. Это может быть, скрытый сталинист. Вы привыкли вот всегда командовать, а надо вот как-то по-новому. Как-то вот, вот так. вот И если бы вы, вы умели по-новому, вам бы не пришлось упрекать нашего молодого, замечательного, харизматичного лидера. И антиперестроечные силы это не партия, в которую можно вступить. Это история, в которую можно встрять, сказав что-то не в Если ты попадаешь в антиперестрочные силы и в сторонники административно-командных методов, то для человека на должности это может иметь вполне себе конкретные и весьма неприятные последствия. Потому что про это часто забывают, но Горбачев очень хорошо умел в чистке аппарат. Вообще, как бы начало перестройки это самое ускорение, оно же началось не с ослабления Гаека, а с их завинчивания. А Опять-таки, антиалкогольная кампания. это, простите, не послабление. Не менее знаменитое хлопковое дело, которое началось до Горбачева, но при Горбачеве приняло какой-то уже совершенно необъятный масштаб. То есть, изначально как бы, суть, кто не помнит и не в курсе в том, что советские следователи энергично трясли номенклатуру среднеазиатских республик на предмет коррупции. Коррупция там действительно была. Вот. Но при Горбачове все развернулось настолько, что 20 тысяч привлеченных по уголовным делам, 4 тысячи человек отправившихся в тюрьму. И когда начало всплывать то, как руководители следственной группы для Иванов достигали таких ферических результатов, тут полезло всякое. Полезли и пытки, и шантаж, и фальсификации улик. При этом... На самом деле, гляны Иванова особо за это не обстрадали. Они уже были кумирами перестроечной интеллигенции, любимчиками Горбачева и так далее. А то, что они трясли вот эти вот анти... антиперестрочные силы. Это же ну, сторонники административно-командных методов. И вообще надо держать в тонусе просто ради перестройки. Отчасти я бы сказал, что это напоминает методы прихвата одного белорусского политика. Но с той разницей, что заметной разницей, что Горбачев не делал исключения для силовиков. Более того, иногда кажется, что он их как-то по особенному не любил. Причем силовики закономерно платили тем же самым, ну хотя бы потому, что подставы со стороны верхов на их головы сыпались тоже пачками ящики. Ситуация нестабильная, да, межнациональные конфликты, парад суверенитета вас отправляют, возможно, успокаивать какую-то межнациональную резню. Возможно, для этого вам придется разгонять митинги каких-то перегревшихся граждан. Когда про это раструбит пресса, виноват будет не главный. Виноваты будете вы, которые применили силу неправильной, избыточно антиперестрочные силы и сторонники административно-командных методов. В 1987 году немецкий паренек Матиас Рост. Из Финляндии на легеньком самолете пролетел аж до Москвы и сел демонстративный нагло на Красную Площадь. Был страшный скандал. Его не сбили, потому что не было прямого указания его сбить со стороны, так сказать, верхов. Он, в общем, не представлял очевидной опасности. И военные генералы понимали, что если они его сейчас звезданут, Горбачев это сможет использовать для чисток в армии. Ну, прекрасно, ребята. Как бы Горбачев использовал для чисток армии то, что его не звезданули и пропустили этого гада пролететь над всей страной. То есть, демократизация – это я. И крышка любому, кто против демократизации, чтобы я под этим не понимал. Отдельный интересный кейс – выборы народных депутатов СССР 89 -го года. Как говорят... Первые свободные выборы в СССР, когда в бюллетенях появилось вместо одного человека, за которого можно проголосовать, два и более человек. И как бы да, действительно появились. Но мы же не можем отдавать судьбу перестройки на волю каких-то там людей. А вдруг они выберут антипереструйчные силы. Поэтому тот факт, что появилось несколько человек в бюллетене вместо одного, компенсировался другими фактами. Например, попасть в бюллетень стало сложнее. Тогда не было такого варианта, как выборы выдвижения путем сбора подписей. Во-первых, надо было выдвинуться сперва от трудового коллектива, а потом пройти, чтобы тебя утвердило окружное избирательное собрание, которое собирает местная номенклатура, не всегда понятно как. Ну, отчасти это напоминает историю с и Белорусским собранием. А, более того, треть депутатов этого самого Совета народных депутатов СССР, оно вообще не избиралось, а выдвигалось от общественных организаций. От партии, от комсомола и от, ну, от Союза писателей, от Академии наук. А, то есть, это было, гарантировало, что, что треть будут выдвиженцами власти. И от творческих союзов гарантировало, что пройдут самые упоротые, так сказать, хунвейбины перестройки, которые, скорее всего, в честной избирательной борьбе будут неизбираемыми. Там быков, сахаров и вот это вот все. Ну и как бы третий фильтр, третья сита, съезд народных депутатов СССР, скорее был коллегией выборщиков, который собирался очень редко. И его основной функцией было выбрать Верховный Совет из своего состава. То есть можно было отсеять оппозицию еще и на этой стадии. Однако, тут надо вспомнить пункт 3 наш. Перестройка – это когда все идет не по плану. И, разумеется, этот план тоже дал сбой. Во-первых, люди, лояльные к Кремлю по должности, ну, эти самые номенклатурщики и аппаратщики, они начали, используя описанные механизмы, рубить хунвебина в перестройке, так сказать, слишком борзых и всяких выскочек из народа. Потому что, ну, зачем они, когда есть мы? А хунвебины перестройки и выскочки из народа, используя прессу, ну, все эти перестроечные рупоры типа огонька и так далее, и другие механизмы гласности, начали рубить этих самых номенклатурщиков. И вот получается как бы борьба, скандал, скользнулись две силы, формально, абсолютно лояльные к Кремлю и за перестройку. Так что пух и перелетят. При этом все понимают, что они уже не очень лояльны, обе что они уже как бы решают собственные проблемы и собственные задачи во многом. И что главное, они обе уже немножко ненавидят Горбачева, считая, что он их лично предал и не совсем поддержал, а поддержал еще вот этих гадов. Как очень изящно выразился в своих афоризмах генерал Шабаршин, который тогда возглавлял внешнюю разведку, истоки кризиса в двух строках. В экономике разрушен старый механизм, но не создан новый. А в политике живы старые проходимцы, но уже появились новые шарлатаны. И вот в 1989 году Горбачев подвис в пустоте между старыми проходимцами и новыми шарлатанами. И чем дальше, тем больше он запутывался в паутине собственных интриг. Слишком многих предал. Или им показалось, что предал. Слишком много невыполненных обещаний. Слишком много выпустил джинов из бутылок. Вот они его, собственно, и схарчили. В общем, когда советский человек слышит пушкинское «властитель слабый и лукавый, пляшивый щеголь враг труда», «нечаянно пригретый славой над нами властвовал тогда», он думает, отнюдь не про Александра Первого. И еще перестройка – это когда скелеты вылазят из шкафов. <музыка> Менее, наверное, важный пункт, но очень сильно добавляющий, как мне кажется, в атмосферу. Перестройка немыслимо без всей правды, с больших букв В и П, которая обрушилась на неподготовленное сознание советских граждан в одночасье и фактически из всех мощнейших государственных рупоров информации, просто буквально расплавляя мозги и изменяя сознание. К году к 90-91 многие наши сограждане были уверены, что найти истину всего чего угодно очень просто, Берется Любая советская трактовка, всего чего угодно, переворачивается на 180 градусов. И получается правда. Потому что коммунисты скрывали. Был такой слащавый, добрый дедушка Ленин, который любил детей. Переворачиваемый, пожалуйте, педофил и сифилитик. А когда, кажется, в восьмом году на экраны прорвался Кашпировский, и в образовавшийся пролом за ним хлынуло все, что туда хлынуло, многие наши сограждане были уверены, что как бы, ну, просто коммунисты скрывали от нас до этого. Эти чудеса могли бы лечиться из телевизора все те, эти годы. Очевидно же. И все вот это, оно с одной стороны, дает такой, как бы, значимый повод для размышлений. Может быть, действительно, тактика привирания и умолчаний в долгосрочной перспективе плохая идея. Может быть, действительно, многие советские мифы были слишком слащавы и нереалистичны. А чем глупее и нереалистичнее миф, тем громче он лопается. Но перестройка не была бы перестройкой, если бы всю правду нам не раскрыли те же самые люди, которые десятилетиями до этого за зарплату сочиняли эти самые советские мифы. Но вот та самая перестроительная интеллигенция, чем эти люди занимались за десятилетия до этого. И тут вышли прекрасные ребята и говорят, дорогие граждане, мы десятилетиями цинично и нагло вам врали абсолютно обо всем. Мы врали вам про Ленина и Сталина. Мы врали про Павку Кор Корчагина и Павку Морозова. Врали про Гагарина и бог знает кого еще. Мы обманывали вас насчет революции, войны, коллективизации даже про какой нибудь бам тоже обманывали. Но сейчас все изменилось, поверьте, сейчас мы говорим правду, мы не обманем. И такие наивные советские зайчики разверните в уши, вот эти парни не соврот. Ну и подытоживая все сказанное, я бы выдвинул такой тезис, что перестройка – это игра на понижение. Есть такой биржевой термин, который означает, что игру на снижение курса каких-то бумаг, акций, там, облигаций, валют и так далее. В более широком смысле это когда вы видите, что идет что-то плохое и нехорошее. Для всех. Вы можете бегать, кричать, пытаться вызывать к согражданам, говорить, давайте это остановим. А можете это хитренько посмотреть и извлечь из этого маленькую личную пользу. Возможно. То, что вы попытаетесь извлечь маленькую личную пользу, сыграть на понижение, спровоцирует некий кризис и обвал чего-то там. Но вам это не интересно. Если таких окажется много, кризис точно будет. Но вам это тоже неинтересно, потому что вы извлечете свою маленькую личную выгоду. Когда об этом всем думаешь, вот об этом описанном карнавале абсурда, возникает мысль, а почему никто не кричал так уж громко, почему не было какой-то массовой борьбы против происходящего. И мне кажется, не было потому, что если у Горбачевской власти и получалось что-то хорошо, то это коррумпировать довольно широкие слои советского общества, вовлечь их в эту самую игру на понижение. Вспоминаем кооператоров. Они что, не понимали, что эта обналичка ударит по денежной системе? Да прекрасно понимали. Но она ударит потом и по всей, а сейчас мы хорошо зарабатываем. Они не понимали, что они творят с потребительским рынком? Да прекрасно понимали. Но опять-таки проблемы будут у других, а прибыль у нас. Директора предприятий, которые переливали государственные деньги в частные карманы, они не понимали, чем все кончится прекрасно понимали, но и директоров и кооператоров много достаточно. Это, кстати, активные неглупые люди, которые вовлечены в игру на понижение. И даже трудовые коллективы, которые радовались увеличению зарплат, они ведь тоже были вовлечены в игру на понижение и, как минимум, многие из этих людей, наверное, понимали, чем это оплачено. Есть прекрасный один пример, который мне очень нравится. Вот как, как купить лояльность? В 1988 году вышло удивительное постановление о содействии хозяйственной деятельности в ЛКСМ, то есть комсомолу. Где комсомольским вожакам разрешалось создавать совместные предприятия с кооператорами, с частниками и так далее, и они освобождались от всех налогов. Почти от всех. И, главное, от импортных пошлин. Что в условии тогдашнего советского дефицита было просто дико золотым дном. К девяностому году Лавочку эту прикрыли, но все хорошие парни смогли и успели на этом подняться. В России самый известный такой человек это Михаил Ходорковский, например, который стартовал именно с этого. Кто это в Беларуси? Это пока тайна, покрытая мраком. Может, мы ее когда-нибудь раскроем. Но зацените, как изящно: вот у вас есть. Вы делаете, принимаете странные решения. Есть комсомольская молодежь, которая может быть против. И вы кидаете им эту кость. И У них уже все хорошо, как бы, и они уже не думают, что в стране что-то не так в стране все замечательно. Я тут искал какую-то яркую аллегорию, чтобы, так сказать, завершить наше повествование и внезапно подумал про польский фильм Потоп 1974 -го, кажется, года по мотивам произведения Сенкевича. Там молодой князь раздевил, о, объясняет своему шляхтичу суть политического момента, как оно все происходит на самом деле. И происходит оно вот так. Речь Посполитая, как бы кусок красного сукна, который рвут друг у друга из рук шведы, хмельницки, гиперборейцы, татары, и все, кому не лень. А мы с князем воеводой Вильенским сказали себе, что от этого сукна и у нас в руках должен остаться клок. Да такой, чтобы хватило на мантию. А поэтому не только не мешаем рвать, но и сами рвем. Просто... И у нас очень многие люди, возможно, даже к удивлению друг друга, оказались слишком жадными, слишком хищными и слишком недальновидными. И когда все взялись за наш, так сказать, кусок красной материи, полетели клочья. Хватило на мантию, кстати, не все. Мне кажется, что эта история, она как бы для всех, кто тогда жил и кто жил после, должна была бы послужить каким-то очень важным жизненным уроком, но оглядываясь по сторонам, я понимаю, что ни разу не послужило. Поэтому, возможно, мы еще в своей жизни увидим ни одну такую игру на понижение. На этой не очень позитивной носе я, пожалуй, буду откланиваться. Единственное, что мы же обычно говорим про так, список литературы для домашнего чтения. Что можно почитать по теме. И, как я говорил уже в начале, написаны тома, про перестройку действительно очень много на русском языке написано очень хороших и очень плохих книг. Есть хорошие и плохие мемуары, очень обильно. Есть хорошие и плохие монографии, очень обильно. Поэтому тут на самом деле очень сложно что-то конкретное порекомендовать. И я совершенно волюнтаристски решил выбрать три произведения именно обзорного толка. Не по какой-то узкой конкретной проблеме, а человек, который не знал или забыл, может просмотреть. Примерно про все сразу. По экономической теме, экономической составляющей, я вот как бы использовал для подготовки к ролику все это освежить. Эволюция, экономическая история России в новейшее время Ханина. Тон 2. Вот очень прекрасно написано решение принимаемые во что оно вылилось. Решение принимаемое, во что оно вылилось. В политической истории я выбрал произвольно Шубина парадоксы перестройки, упущенные шансы СССР. На самом деле, я не очень согласен с автором по куче вопросов. Если Ханин у нас такой более академичный парень, то Шубин, у него есть некая своя идеология, я не очень понял, он то ли социал-демократ, то ли анархист, и что-то в перестройке такое видит, некий демократический потенциал. Но мне кажется, что он очень с душой подошел к своей работе, поэтому можно почитать, можно даже поспорить. Ну и последнее, я просто решил добавить лирики немножко. Уже упомянутый генерал Шабаршин в 90-е уже годы издал свою книжку афоризмов под названием «КГБ шутит». И если вы хотите, так сказать, я ее рекомендую для того, чтобы просто погрузиться в некий дух эпохи и вспомнить про те старые времена, когда КГБ умело не глупо шутить. Вот. И на этом теперь уже окончательно все До новых встреч. Следите за нашим сериалом и подписывайтесь на наш канал.